Здравствуйте, мои хорошие, мы в эфире. С вами снова я, ветеринарный врач Геркула Федор Николаевич. Поступает от вас большое количество вопросов. Есть такой вопрос: построение тела, и как вы относитесь? Вот зависит ли это от правильности питания? Скелет, он есть скелет, а вот на этот скелет должна нарасти мышечная масса. И от того, как вы будете. Кормить животное будет зависеть нарастание мышечной массы. Если вы кормите животное, мы уже говорили об этом раньше, в ютубе есть наши ролики, зайдите, пожалуйста, поищите, посмотрите, найдете. Если вы будете кормить натуральным кормом свои рис, курица допустим, говядина допустим, субпродукты, кисломолочные, растительная пища, вот это все этот комплекс, вот, что приемлемо животному, что оно ест у вас и если вы это все в нормальном положении животное это употребляет и никаких проблем нет, все это необходимо балансировать по витаминно-минеральному составу, по витаминно-минеральному питанию. я это не устану повторять, потому что наш рацион беден калий, цинк Магний, железо, калий, кальций, витамины А, Д, этого в рационе не хватает. Вы пополняете рацион, беря вот эти вот, покупая эти вот витаминно-минеральные добавки в вашем зоомагазине. Как давать, сколько давать в инструкции есть, как давать, сколько, что давать, ваш ветеринарный врач осмотрит и скажет. Вы скажете, чем кормите, а он скажет, что не достает. И тогда порекомендуют. Я говорю сейчас в общем, что этот рацион необходимо балансировать по витаминам и минералам. Понятное дело, если вашему котеночку 3-4 месяца, у него один вид. Если вашей кошечке 8-9 лет, понятное дело, у нее другой вид. И если вы правильно сбалансировано кормите, то все у вас в этом вот в построении, скажем так, тела, это ваш термин, ваш язык, я говорю, все будет нормально. Если вы кормите коммерческими кормами, хилл, Канин, пурина, шеба, их очень много, я перечитать все не буду, они все хорошие, качественные, то эти корма уже сбалансированы по витаминам, по минералам, по жирам, клетчатка, переваривый протеин, все там уже сбалансировано и есть. Но, есть одно но. Если у вас какие-то проблемы, допустим, с кожей, допустим, с заболеванием желудочно-кишечного тракта, допустим, почки там немножечко в какой-то степени, очень выделительная система, хондрит, в кавычках, скажем так, то эти корма еще разных фирм, разных фирм, производители, разработчики сделали так, что вот при плохой коже, коже есть корма, которые называются с пометочкой дерматозис. Или гипоаллергенные корма. Они вроде бы и питательны, и в то же время э, или устраняют э, заболевания, скажем так, патологию кожи, или не дают развиваться, если у вот вас все нормально. Или вот уринарий пометка корм с пометочкой уринарии. Этот корм э, действует положительно на мочевыделительную систему, на мочекаменную болезнь готов, на циститы, на всевозможные у кошечек, у собак там вот это. Вот эти вот. Вот. Гепатик. Это профилактирует и в какой-то степени помогает лечению печени. Он так подобран, что щадящий относится к работе печени и в какой-то степени улучшает работу печени. Поэтому их им давая эти корма, можно раз, допустим, там в год сделать анализ крови и посмотреть, что вам не хватает. Вот. Если только действительно есть патология, надо сбалансировать опять же витамины-минеральные. А так в основном там все есть. Вот. И правильно будете кормить животное, правильно будете кормить животное. У вас тогда, конечно, тело выстроится так, как нужно, от, отзовется на то кормление. И в заключении. Замечу, потому что я всегда это говорю. Ни в коем случае, это мое личное мнение, и оно опробовано, оно испытано, оно изведано, и оно пройдено, чтобы ошибку не допускать. Ни в коем случае нельзя смешивать коммерческие корма и давать свою пищу, то есть натуральные корма. Этого делать нельзя. Вы обманываете пищеварительную систему между коммерческими кормами и своим кормом, обманываете пищеварительную систему, и не допускается это, не надо этого делать это через какое-то время может привести ну к различным не очень хорошим последствиям функция лезы, расстройство функции или там какие-то другие м -м, ненужные факторы вот, кормить только одним и единственное, м -м, уж ладно уж в кавычках разрешу это шутейный конечно вопрос, но это хороший вопрос если вы кормите коммерческими кормами и два раза в неделю будете давать кефир или бифидок, или бифилайф, или снежок, или бифилюкс, кисловолочные продукты. Или творожка немножечко, но лучше кисловолочные. Вот, то тогда это будет прекрасно для микрофлоры кишечника. Тогда это будет прекрасно для пищеварения. Если животное ест э, э, Роял Каир, Хиллс, Шебу, и вы там в среду, допустим, и в субботу дадите немножечко кефира, это будет идеально. И это будет идеально. Вот, она слопает этот кефир в обед. Два раза в день кормите коммерческими кормами, утром, вечером. Опять же, опять же, даете только норму. Утром съела киска или собачка ваша? Все, до следующего кормления больше ничего. Кроме как в среду кефир. Вот, два-три раза в неделю давайте кефир. И будет прекрасно. Чтобы не лежал корм. Но это есть в ютубе, YouTube, YouTube, вы это посмотрите. Вот, вот тогда и тело ваше выстроится у вашей кошечки собачки. Все. До свидания, всех благ, подписывайтесь на наш канал, ответим на все ваши вопросы, вот, разрешим все ваши проблемы, все будет у вас хорошо, и всего вам наилучшего, до свидания.